всем привет сейчас я вам покажу небольшой обзор женского рюкзака dior премиум аналог цена такого рюкзачка 1800 рублей очень хорошая копия качество люкс имеет три кармана большой карман сейчас я вам покажу имеет Двойной бегунок. По бокам карманчики, как вы видите, расположены. Материал, посмотрите, водоотталкивающий. То есть в любую погоду у вас рюкзак всегда будет сухой. Сзади у нас расположены широкие, мягкие, регулирующие ручки. Кристиан Диор. Ручка для того, чтобы носить рюкзак в руке, либо куда-то можно было повесить. Рюкзачок очень вместительный и объемный. Сейчас давайте мы его откроем и посмотрим обзор внутри. Молния расстегивается очень легко. Это большое отделение. Посмотрите, какой он просторный. Все прошито аккуратно, шовчики все ровные. Сбоку располагается карман на молнии и небольшой кожаный ярлычок. Сейчас я вам покажу, что там написано. Здесь написано у нас Кристиан Диор, Париж, сделано в Италии. Давайте посмотрим теперь второе отделение. Второе отделение тоже очень просторное, посмотрите. И сейчас мы посмотрим третий маленький карманчик. Небольшой карманчик для мелочей. Этот рюкзачок, хочу еще раз напомнить, стоит 1800 рублей. Доставочка у нас по всей